Через сотни лет со стены мне вслед Светлый Божий взгляд. Он меня хранит, он за мной следит Много дней подряд. Господу шепчу, боль мой, пусти, Грусть мою прости, Господи, спаси. На святой горе солнцем на заре Светлый Божий гнерам. Мне к нему дойти, сердце донести С верой по повам. Звон колоколов, до да поверх голов Над землей лети. Господи, спаси, помоги в пути. Время, как вода, пусть бегут года, знаю, Бог со мной. Ангел за плечом осветит лучом долгий путь домой. Господу шепчу, не за той свечу, помоги в пути. Господи, спаси, Господи, спаси. Грусть мою прости, Господи спаси, Господи спаси меня. А такая -а. а -а -а -а. а -а